Сразу вспоминается тот анекдот, помните, когда мужичок такой просыпается, похмела, голову не может оторвать, еле-еле там как-то оторвал, встал, воду пьет и говорит, жена, жена, сходи, сходи к соседу, возьми бутылочку, похмелиться надо, сейчас сдохну. Она говорит, какому соседу, ты что, такая же пьянь, как и ты, откуда? Вчера же с ним же и пил, ты что? А он, ну, ну, ну к Шурину сходи, ну к Шурину сходи, ну возьми. Она говорит, да какой Шурин, о чем ты говоришь, нам тоже все пропили уже давным-давно. Он, ну, ну к тете Пани к тете Пане сходи. Она говорит, я не пойду к тете Пани мы у нее еще три бутылки брали, когда батьке 40 дней было. Батьке 40 дней было. Фух, я думал, куда батька-то делся?